А вы кодеры, с вами Кодик. Это специальное видео, посвященное на первую сотню сабов на моем канале. Мало того что сегодня мы сыграем в батку трепещущий Call of Duty Black Ops Cold War, а вы еще и видите мое лицо. Приятного просмотра. За эти 4 месяца я снимал не так уж и много видео. Вот последний видос вообще был 3 недели назад. Несмотря на это, один из моих видосов залетел, он всем понравился, и на меня начали подписываться. Ну и вчера эта отметка достигла сотни подписчиков. Я вам очень благодарен. Как я вам обещал, сейчас будет кое-что интересное. Мое убогое еба лицо. Да, это, в принципе, не такой уж и большая сенсация, потому что, скорее всего, многие его видели. Те, кто перешли со второго канала, на который отныне я буду оставлять ссылку в описании. All right. Но это будет просто пробное видео. А вы напишите в комментариях, пожалуйста. Заходит ли вам видео с вебкой, или же мое лицо, никому не нужно. Ладно, давайте тогда сходим в быструю игру. Ага, поиск игроков. Что у нас тут еще, исполнители? А, это можно менять, значит, да? Давайте себе какого-нибудь такого. Красивенький. Woods. А, мне Вудс доступен? Ни хрена себе. А это... Я думал, там донатить надо, все дела. Но это, скорее всего, только в бета-тестирование, а дальше уже... Будет все посложнее. Итак, вот нашлись все наши... Ага, еще раз. У нас в команде будет два вудца. Неплохо. Голосуем, естественно, за Москву. Классная карта. А Миями, кому... А кому она вообще надо? Спешл видео на 100 подписчиков. Начинается. Бета-тест. Карта Москва. Превосходство. Так, ага. Не знаю. На этой карте, наверное, надо за быстрострельное оружие играть. Вряд ли тут будут какие-нибудь снайперские позиции. Да, кстати, вчера еще две игры сделал, но они были без вебки без микрофона. Если кому-то интересно, то вставлю пару классных моментов. И у нас еще одна офигительная сцена, которую я пропустил, извиняюсь. Только что погоня от милиции была. Было интересно. Вау! вау почему это так красиво о это было красиво о, хорошая работа прекрасные 30 fps я сейчас на себя ощущаю если так будет дальше, мне придется понижать все это дело. Короче, как мы все знаем, мгновенный повтор от NVIDIA это лучшее, что придумало человечество. И, увы, боя слагает, здесь нет. Правда, увы, без вебки, но-то ладно. Итак, давайте рассмотрим карту. Вряд ли это получится сделать в таких динамичных боях. Но мне вот интересно. Карта Москва, за нее не первый раз уже все голосуют. Неужели на ней что-то интересное, прям классное? Блин, ну графика тут, конечно, вообще божественная. Это еще, кстати, не максималки. Я немножко понизил, чтобы, ну, на всякий случай, чтобы просадок не было. То есть есть еще немного лучше. Это у меня как бы высокие, да, есть еще ультра. В общем-то, это у нас CSGO обычный, да? Надо бомбу заминировать, -мо. Что, думала, я тебя не замечу? Ой. Я дурак. И чё ты хотел мне сказать? Зону Захватываем... Чё мо. СССР. Нормально. В общем-то, ничего необычного, это ж колда. Блин, жаль тут нету, типа... Вот так, чтобы можно было... Братан, ну я видео записываю, ну что ну, ты тут забыл? Так вот, о чем я? Здесь нету такого, что можно, типа, опереться. То есть вот я нажимаю на кнопку, на которую я раньше опирался в МВ, и она теперь перекладом бьет. Не знаю, может быть, это потом завезут, это все-таки только батка. До выхода еще практически месяц. У нас, кстати, очки прям одинаково идут. Ну и, естественно, я именно тот дебил, который дал им превосходство. Итак, бой начинает через 4, 3... Два. Полетели. Да, да уж, не идет у меня что-то эта игра. Окей, это только что был красивый килл, но вообще не идет. Ну, это смешно, окей. Вот бы мне в МВ 2019 вот так вот за один бой подниматься на несколько уровней. Побежали? Нифига себе, красиво-то как. Какие лужи красивые. Вау. Опять в спину. Что это за слайдбол? Место для снайпера очень хорошее. Были бы еще враги, было бы вообще прекрасно. Оу май. О, так же ж можно жить, слушайте. Ля какая. Ого. Oh Что это? Разрушаемость в колде? Сейчас будет бум-бум Самолет, шпион Что? Итак, сыграла я три катки, одна из которых была просто ужасная. И что могу сказать в заключении? В принципе, эта колда мне понравилась по мультиплееру так точно. И давайте подведем итоги. Плюсы. Очень понравилась графика. Классные скины и не менее классное оружие. Физика, ну и даже немного разрушаемость. Что не понравилось? Поскольку это бета-версия, то я не буду придираться к мелочам по типу перевода, Скажу лишь только то, что если эта бета-версия весит 45 гигабайт, то, скорее всего, полная версия будет весить гигабайт 200, и это меня напрягает. Также не понравилось, что актив маленький, это только первые дни бета-тестирования, а людей как-то мало, не знаю, с чем это связано. Да в принципе больше мне нечего отметить, поскольку это бета-версия, как я и говорил, все вот эти вот недоделанные переводы, скорее всего, будут пофикшены в полной версии этой игры. Ну а на этом все, народ, спасибо, что посмотрели это видео, спасибо всем еще раз за 100 подписчиков, первая цель, большая, крупная, достигнута, ура! Пишите, что вы думаете по поводу новой колды, стоит ли она того и вообще как вам мультиплеер. Э, а я пошел монтировать это видео. Всем пока.